Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, с вами бизнес-завтрак. Меня зовут Роман Дусенко, я с огромным удовольствием приглашаю, пред, представляю нашего нового спикера, спикера сегодняшней программы Андрея Ващенко. А, у нас, когда мы обсуждали с тобой наши титулы, да, я говорю, там, как, как представить, ты говоришь, эксперт по начальникам. Я говорю, ну ладно, хорошо, отправил в нашу студию. Я говорю, что такое эксперт по начальникам, что это вообще такое? Я говорю, ну хорошо, давайте просто эксперт напишем. Поэтому, друзья, сегодня в нашей студии настоящий эксперт по начальникам. Мы все привыкли к тому, что начальник – это бог, да? к нему люди приходят по всем вопросам, да. палец у него заболел, дети у него выходят да. замуж, там да. пенсия да. уходит. Да. Что такое? Это феномен российский какой-то или что? Ну, я думаю, что это на самом деле такая самая близкая к природной составляющей. Тут, ну, не знаю, лев же не занимается, там KPI не, не делает планерки, не проводит. Как бы а вполне нормально команды своим прайдом. Как и у нас. У нас это наиболее такая натуральная, естественная система выдвижения лидеров, управления лидерами. Скажи тогда. мне, пожалуйста, у нас это имеется в виду национальная особенность? Я думаю, надо. что это ближе да, к тому, что вот условно бывший СССР. Это зона, где вот именно такие традиции. У нас не руководители, у нас начальники. Начальники. Почему об этом, вот этой вот особенности, не учат ни в одной бизнес-школе? У нас вообще нет ни одной школы, где учат быть начальником. У нас есть инженеры. У нас есть писатели, у нас есть э, э, менеджеры, как сейчас говорят, там, э, типа MBA получают. <сёк> Менеджер торгового да, зала. нигде <сёк> не учат быть руководителем. Слушай, ну вот примерно то же самое я испытывал и когда был в молодым совсем, и мне тогда говорили, что руководителем, чтобы стать, учат в двух местах. <сёк> Это военные и педагоги. И я понял, что тогда военно мне не очень светило, но я пошел в педагогический uh -huh. И вот мой путь руководителя начался от того, что меня учили управлять людьми. То есть э э дидактика, педагогика, все, вот эти, все эти дела. Там, да? И еще э была высшая партийная школа. Да. И безусловно, конечно, мы с того возраста, когда я был и октябренком, и пионером, я вступал в комсомол, возглавлял идейно-политический сектор в комитете комсомол. А самое прикольное, знаешь, я всю жизнь вел политинформации, И это и Аналогично. есть уровень, да. это и есть как раз начало нашего влияния. Давай начнем с простого. Все-таки, что же такое вот феномен начальника сегодня? Из чего? Как к нему подходить? Вот ты, ты эксперт, почему? Вот как вот это все вот упаковать? Я эксперт потому, как из обычного человека получается начальник, как он из него вылупляется? Из всех ли получается? А, да, я так скажу. А если проявляется возможность, вот, ты вот очень хорошо рассказал свою историю: октябрьна, комсомолец, пионер и так далее. Шанс появляется всегда. Uh -huh. Но большинство этим шансом не пользуется. Uh -huh. Или, воспользовавшись, обжигается очень сильно и больше не повторяется. Это как первая любовь. И поэтому просто о том, что, как, что для некоторых... Этот шанс это способ раскрыться, начальнику дать шанс из себя вылупиться, а для некоторых это жуткая, неприятная, мерзостная вещь, которая, прям вот как политика Но вот грязная почему и нехорошая. не Но все становятся начальниками? Ну, значит, да. не все. Понимаешь, вот у меня брат, допустим, стал начальником в 43 года, угу. или Путин стал президентом как бы в уже зрелом возрасте. То есть у разных людей в разное время появляется возможность измениться. А вот дальше это изменение оно бывает разным. Многие, к сожалению, не справляются, они изменились уже не прежние, но они стали лучшей версией себя, а стали худшей версией себя. Uh -huh. И вот хороший uh -huh. руководитель тот, который меняется так, чтобы и ему было лучше, и лучше была компания и так далее. Окей, okay, хорошо. Все кричат о том, что нужно развивать предпринимательство, uh -huh. да? это примерно то же самое, что как бы все вдруг захотят взять на себя ответственность. Не захотят. Ну, как было с космонавтикой. Да. Все говорят, что нужно быть космонавтами. Предпринимателями быть... становится да. очень мало количество людей. Да. Я работаю с руководителем каждый день, и я вижу то, что все они разные. Без сомнений. Характеристика и вот как их называют, вот наборов там упаковки разных видов там этих можно назвать кучу. Да. да. И у всех у них есть одна фишка. Они все примешаны к своему лидерскому стилю, своему личностное я. А по-другому По невозможно. Самадур, простолюбитель, да, э, да, да, да, лидер, да, садист, все да. все. Да. Почему? Почему ну, этого нет в западных а, моделях? Я хочу сказать следующее. Западная модель нам навязывает красоту. Угу. Есть, существует некий идеал где-то, который очень красивый, самый лучший, самый хороший, самый эффективный, а вы плохие. Стремитесь, дебилы, учитесь. Это как с модными, с модными журналами женскими. Открывает женщина журнал по хорошему, она должна увидеть что-то, что ей нравится. А по факту цель журнала говорить ей, что она уродина. И так все делается для того, чтобы она испытывала стыд, испытывала дискомфорт, испытывала плохое отношение к себе, и при этом она больше покупает да, вот тех же а, журналов. Да. Там, да. да. А, где мы узнаем про начальников правильных, в правильных книгах? Чтобы вы покупали бесконечное количество литературы, необходимо... Ну, хорошо. Чтобы Смотри, начали всем чувствовать себя Согласен. Заплату. Вот по поводу книг, это вообще... В, э, я посмотрел объемы динамика выпуска деловой литературы в России. Порядка 100 тысяч бизнес-литератур. Ну это завалить. Сейчас любой про. может упустить свою книгу. Это, там, это да. Я про, это, про вот это вообще не говорю. Ну, э, это, это, вот, это уже бизнес. Сделай себе да. книгу. Это да. нормально. Пусть будет рынок сам определить, что нужно. Нет, я говорю про нормально авторов, которые там признаны на Западе, мы mm -hmm. переводим, mm -hmm. здесь печатаем. Читая об этом, получается, ты как бы смотришь фотографию той компании. Это же никогда не нужно повторить. Конечно. А с другой стороны, получается, что Московская школа бизнес-управления Сколково, mm -hmm. Высшая школа управления, Ранхиг, все остальное, все преподаватели так или иначе в большинстве своем случаев э э строят свои лекции на каких-то уже прочитанных кем-то книгах. Бесколько? А еще а более печально, знаешь, что они э э как бы вот просто берут и пересказывают. Да. Я в Ранхексе в прошлом году мне дали возможность повести маленькую группу. Я пришел говорю, дайте мне посмотреть лучшего профессора. Что получилось? Литература. 19 век. Он им под запись дает свои мысли. Разве это можно так вот делать? Вот Давай вот смотри, вот все плохо с точки зрения обучения. Руководителями становится по разным причинам. Если ты стал предпринимателем, ты априори стал руководителем. Да. Что делать? Вот как жить обычным предпринимателю, вот нас смотрят по всей стране, чтобы его эффективность, результативность была высокая. Потому что все спрашивают, что делать и как? Значит, первая проблема. В нашей стране негативная корпоративная культура. Никто никому не говорит спасибо. И поэтому главная проблема любого руководителя в том, что даже если он весь вообще назорвался, Сделать для страны, для компании вообще все, mm -hmm. никто спасибо ему не скажет. А дома-то тоже не говорят. И дома не говорят. И поэтому самая главная проблема начальника в том, что он сам должен решить, что хорошо, что плохо. Oh. Бесполезно ему спрашивать кого-то. Всегда будут довольны, будут недовольны, не будет никакого баланса, не будет никакого А баланса. Смелость должна же быть у него, или, скажем а, так, ну, скажем те, железные. Так, а, вот опять. Называть это можно по-разному. Смелость, там, предвидение, что угодно. Самое главное, чтобы тело разрешало руководителю переносить стресс неопределенности. О! Подходим к понятию энергетики. Да. Смотри, все начинается, как всегда, с правил. Да? Мы не можем выехать на дорогу, если там есть железнодорожное движение, должны знать правила. Начинаем работать в компании, должны быть правила. Но ты мне сам сказал сегодня утром, что несмотря на то, что хочет руководитель или не хочет, правила в компании уже есть. Да. Как ему вытащить их, понять их и сказать, что теперь это мои правила? Вопрос очень сложный. Это как с психоанализом, как с чем-то еще. То есть в компании как-то сложился внутренний порядок. Всегда. Да, есть написанные правила, а есть не написанные. Uh -huh. Работают только не написанные правила. Писанные и неписанные. Да. да. И, соответственно, когда вот есть такая традиция, типа, давайте опишем бизнес-процессы. Uh -huh. Это uh -huh. вроде как попытка сформировать реальные правила, по которым все работают. Uh -huh. Это неплохой вариант. Можно описать бизнес-процессы и заставить всех их исполнять, но проблема стоит в том, что обычно сам же начальник в первую голову их и нарушает. Uh -huh. У нас в стране начальник – бог, он сам себе закон, и э, для начальников законы не писанные. Как только он закон записал, он становится уже не богом, он становится там один как бы вот из. Это что получается? Он это подсознательно чувствует и это да, и делает? Да. То есть как только вот он это все написал, первый, кто ломает регламенты, сроки, согласования, руководитель. Почему опять же вот проводим собеседование, приходят люди из западных компаний, говорят, знаете, а у нас тут вот все правильно и начальник правил выполняет да, и его. Потому что там правила как, как в церкви, это вот как бы ты же приходишь в храм, даже не пытаешься установить там свой его Со своим моментом. уставом в чужой да, монастырь не да. Вот чем сильна любая иностранная компания, она приносит чужую культуру как бы издалека, Эта культура, источник культуры находится не здесь, а за пределами, и правила установлены не нами, а просто их спустили, и первые, кто пришли, лучше всех эти правила выучили, текущие лидеры, те, кто лучше всех выучили, те правила, uh -huh. и они просто для них стали естественными, обычными, и каждый новый приходящий просто играет в этот… Как в эту игру. Супер! Смотри, возвращаемся тогда к некому фундаменту. Хочется простроить нашу какую-то вот структуру, чтобы после просмотра передачи я вообще считаю, что вот если люди хотят услышать, они все услышат. Желание да. Вот, что у нас он. О, раз, два, три, четыре, пять. Первое. Что в основе лежит в вот, вот менеджмента? Ну, даже не будем говорить, давай уберем начальствования. Значит, готовность решать за других. Готовность. Да. То есть, когда человек не испытывает боли, угу. страха и тревоги от того, что принимаемое им решение приводит к изменениям не только для него, а для большого количества людей. И он это делает на автомате. Да, вообще не думаю, как дышит. Вот то есть, как бы хороший, правильный начальник командует, как дышит. Вот когда это ты. Естественным ты да, когда, когда ты выходил там читать свою информацию, для тебя было нормально, что все молчат, все слушают. То есть ты не парился, не просил там молчите, сволочи, давайте я буду рассказывать. Нет, то есть ты выходил, вставал, если ты правильно вставал, тебя слушали, а другой там выходил, меня сажался и аудитория теряла фокус. Скажи мне, расшифруй вот это понятие "правильно вставал", ведь это ты глубокий смысл в этом заложил. Я понимаю, да, просто у руководителя есть 10 инструментов власти. Давай про пробежимся. Есть 5 биологических, есть пять социальных. Угу. В любой, мы млекопитающие, поэтому биологические виды власти такие же, как у волков, как у быков, как у кого угодно. Вот есть, допустим, власть картинки. В такую можно метафору. Все смотрели фильмы Голливудские боевики, не голливудские, гонконские гонконгские боевики про каратистов. Ну да. <ч pirva> Здоровенные мужики друг друга лупят там все. Но всегда внутри сериала есть маленький сенсей с которым никто никогда не связывается. Потому что знают, что если старичка разозлить, будет плохо. И вот смысл в том, что старичок так выглядит, что специалисты знают, что с ним связаться нельзя. Uh -huh. Вот приходит на переговоры там вор в законе. По нему видно, что он вор в законе. Не потому, что он на колке, а потому, что он сидит так, что он из него ведёт уверенность вот. как бы он себя правильно ведет. Он не бросает понты, он э, ведет себя, ну, так сказать, вот... Как бы сказал, женщины, любят мужчин, за то, что они уверенные. Я понимаю, о чем ты говоришь. Да. Я хочу, чтобы ты раскрыл это, потому что это важнейшая вообще фундаментальная вещь. Вот бывает, заходит один человек, да. и все. Да, но это называется картинка для всех. А другой заходит и… Да, я просто говорю следующее. Вот еще раз. Если ты уже начальник... Значит, у тебя уже есть власть. К ты разумею. можешь это прокачать. Да. Как? Ты, э, просто, во-первых, себя посмотреть, увидеть, что в тебе других запускает, почему тебя слушаются. То есть, это вот ну, вопрос осознания элементарно, Присмотреться. То есть, нужно быть к самому себе внимательным. Это нельзя спросить: вот нельзя вот сесть и спросить: Вася, почему ты меня слушаешься? Вася не даст тебе нормально обратно как бы, да, вот, ну, связь, я могу помочь, я могу пытаться, как бы, рассказать. Слушай, а, да. И вот здесь сразу возникает следующий вопрос: ведь Первое, что человек испытывает, глядя на себя в зеркало, знает, какой же ты мудак, какой же ты Опять, урод, Это да? типичная Видишь, такая нет? вот э, наша, это, наша российская вот эта вот ситуация с э, самокритикой, когда мы видим себя в зеркало, и вместо того, что я красавчик, а умничка, большинство говорит, о, тут прыщик, вот тут как бы там вот не вот то, еще что-нибудь. Получается, основе идет самоуважение человека к да, самому себе. Да, да, да, вот самопринятие, есть, начальники обычно себя больше любят, чем обычные люди. Как сделать так, чтобы человек, вот руководитель, поверил в то, что он руководитель? А, вот прям так сделать нельзя. А, многие начальники вслух этого не признают. Но это, знаете, как, же, как с любовью. Есть мужчина, который говорит женщине, что он и любит, а есть только другие поступки. И женщина выбирает вторых. И с начальниками та же история. Не важно, что он говорит психологу, не важно, что он говорит там в телеинтервью, важно, что он делает. Если он каждый день приходит на работу, Каждый день командует, и работа делается, Одно, ночью он плачет в подушку, такой я несчастный, кривой косой, да всем пофигу. Коллектив доволен, потому что начальник выполняет свою функцию. Okay. Так вот Здесь критерий поступки для начальника самое главное понимать, что он чувствует, это вторично по отношению к тому, что он делает. Если ему его чувства не мешают выполнять каждодневный подвиг, приходить, руководить, зарабатывать деньги, он молодец. И вот это нужно принять. То есть Ценно в нем, не то, что он чувствует ощущает или показывает. То, что он делает, что он делает. Вот, и, к сожалению, мы часто путаем, мы про свои чувства думаем, про свои какие-то ощущения, а про поступки: Ну чё, я, я даже работаю, это же нормально. Ничего подобного, другие этого не делают. Это ей самое ценное. Вот изменение фокуса внимания, изменение понимания того, что в тебе ценно, позволяет начальнику, ну, как бы переосмыслить себя, переоценить Просто делай. Да. Окей, okay. это была какая из пяти э, картинок? Вот Это социально био. Мы сейчас про какую мы говорили? говорили про биовласть. – Давай вторую. Да. Пять. Ой. Ну, значит, первая самая простая ⁇ власть беззащитности. Uh -huh. Начальник не может сделать все. Если он может сделать все, он не начальник, он герой. И он uh -huh. обычно еще быстро умирает. Главная функция начальника ⁇ быть начальником долгие годы. То есть вот э, при всех там остальных компетенциях главное сохранять способность управлять людьми длительное время, годы. Это помогает всем остальным быть счастливыми. И поэтому вот если он это может делать, это важно. Поэтому начальнику себя нужно беречь. Угу. Многие начальники трудоголики такие, маньяки, которые там все просто на износ убивают. И из-за этого же страна теряет... Ну, как бы ценных людей, потому что они растрачивают себя за зря. И очень важно, чтобы руководитель себя жалел. То есть нужно быть беззащитным. Нужно, чтобы не ты всегда был там герой на амбразуре и так далее, а чтобы подчиненные некоторые, не все, знали, что вы человек. И тогда, когда они это знают, они на вас пашут не потому, что вы им платят зарплату, не потому, что вы приказываете, а потому, что им хочется. Они находятся под вашей властью без защиты. Слушай, я вот буквально не могу тебя не спросить о феномене. Ведь на самом деле зарплаты низкие. Да. В России вообще. Вот прям вот выезжаешь... В Африке меньше. Но нет, в Украине ну, меньше. Я просто к тому, что все-таки мы живем несколько... Вот в другой стране, Москва. Москва ⁇ другая страна. Да. То есть ты приезжаешь, вот и бюджет семьи там 30-40 тысяч... Я понимаю, я сам приехал с Дальнего Востока. И, а ты откуда да. с Дальнего Востока? Скажем, я например. жил по всему Дальнему, я был в Комсомольском на амуре Тинда, Ургал, Алонка, там, и так Я далее. родился в Советском Гавани, прожил в Комсомольске-на-Амуре, так что мы с тобой земляки. Да, да. Итак, скажи мне, пожалуйста, почему люди долгие годы ходят в одну и ту же компанию, получают маленькие зарплаты и не уходят в другую на повышение, что их удерживает? Начальник? А, нет. Вот, что что является ядром? Что ядро? Привычки. Привычка – это основа нашей жизни. Привычка. Да, свыше, и, соответственно, как бы да. И поэтому у одних привычка командовать, а у других привычка жаловаться, что у них все плохо. Маленькая зарплата, что-то еще. Зато так спокойнее думать не надо. То есть самое дорогое в жизни человека думать. Большинство О. думать не хочет. И поэтому мы успеваем там, за начало нашей жизни выработать набор привычек, и мы в них живем до конца этой жизни. Окей, все, хорошо. Три. Третье. Из пятых. У нас Ой, власть звука. Значит, это, что значит? это означает, что обработка информации происходит не, вот, не в мозгу, в разных центрах. Глаза в одной зоне. Вербалика, да. не вербалика. Нет, нет, еще раз: вот в мозг входит информация от рук, от глаз, от языка, от чего угодно. С 28 органов чувств. как бы Звук более древнее чувство, чем зрение. И обработка происходит в другом отделе мозга. Раньше, вот командир, это был командный голос, например. Раньше не было радиостанции, поэтому нужно было орать. То есть только были вот требования к лидеру, чтобы он мог выполнять свою функцию, он должен был уметь говорить правильно и слышать оттенки голоса. Сейчас есть усилители, что-то еще, и у нас голос стал менее важен. Но, но он по-прежнему деле... по внутренний. Да, и поэтому многие начальники, особенно женщины-руководители, э, обладают уникальной способностью покорять других, даже не понимая, почему это происходит. Очень часто основа этого – голос. Окей, okay. четыре. Мы говорили власть, картинка, голос, значит что еще, власть выносливости. Но ну, это вот как бы тот же вариант, что мы говорили в начале производной беззащитности. Uh -huh. Нужно уметь отдыхать, но нужно быть выносливым, потому что в нашей стране начальник отвечает за результат. Uh -huh. То есть поэтому как бы вот, способность его выносить стресс – это важнейшая вещь. Окей, okay. это био все идет. Да, это все И био. И последнее, это... пятая. Еще раз, значит, беззащитность, выносливость, картинка, звук, эмоции. эмоции. Значит, да, как бы важно быть эмоциональным. Это сейчас вот эта фишка, которая все, все, все говорят, даже ленивый, не говорит об эмоциональном интеллекте? Нет, это полное говно. Извини, как бы за плохое слово. То есть, еще раз, эмоции это способность дать, понять, что ты говоришь без слов. Ну, Лев же не разговаривает, и уж понимает, львицы. То есть, вот, как бы мы способны на самом деле выразить огромное количество информации и свое отношение к чему-то, не разговаривая. Вот способность руководителя показать подчиненному, хороший он или плохой, не говоря это вслух, ценнейшее умение. То есть Поэтому что такое хороший артист? Артист умеет замедлить скорость протекания мышечных реакций на лице. У него эмоция становится видна. Это то, о чем ты мне сегодня говорил про интервью, да? Да. Вот. да. Окей, пять социальных. Власть слова. Слово. Потом власть мифа и сказки. Сторителлинг? Ну, не совсем так. так сказать, как бы. Потом идет. власть мифа и сказки. Потом идет власть идеи, uh -huh. власть идеологии. И, что-то я пропустил. получилось 4, да? Неважно. Да. Значит, суть в следующем: мы от животных отличаемся тем, что мы можем вкладывать в звуки смысл. У животных это встроенный смысл, мы можем дополнять смысл. И начальник настоящий начальник, условно придумывает новые слова. Он в, вообще в любом коллективе есть свой сленг, как вот в любой мужской и женской паре, есть особые слова. Которые полу, понятные. Да, да. И вот в коллектив любой на маленькой компании часть, моя, культуры, там, да, там. часть культуры – это особенность разговоров, особенность терминов именно в этой как бы, компании. Часто это не очевидно, но своих узнают по определенным признакам, по говору, по как бы, каким-то вещам, это делает э, людей вместе. Когда делаешь команду, очень важный общий язык. Давай немного поговорим про идеологию, потому что, ну вот идеология, а, я смотри, сейчас да, да, кучка да. попыталась вот ввести, почему я говорю, эм, часто. Зачастую даже так. Идеология формальная. Я все-таки вот туда чуть-чуть возвращаю. В виде ценностей компании, написанные на слайды. Нет, нет, сейчас нет, одну секунду, нет. сейчас просто попытаюсь рассказать. Но да. это не работает. Они да, на сайте висят, да, все остальное. Да. Работают неформальные вещи. Да. Что ты понимаешь под словом идеология начальника? Смотри. Значит, я сначала сделал такую иерархию. Давай. Командовать разным размером компании mm -hmm. можно разными инструментами. 99% руководителей хватает обычных биологических видов власти. Поэтому бандит угу. без образования спокойно может командовать небольшой фирмой и То есть 5, 5 черт да, вполне, вполне хватает. Как только получается нормальный законный бизнес, как только ты начинаешь руководить большим коллективом, а если ты говоришь губерний без идеологии вообще нельзя. Угу. Но это не идеология в смысле там духовных скреп. Это способность начальника отвечать на самые разные вопросы в рамках некой общей парадигмы, некого общего видения. То есть в нашей стране начальник источник истины. По всем вопросам о будущем, как я сейчас сейчас буквально закончу. То есть, вот носитель идеи какой-нибудь инженер. Изобретатель, он эксперт и супергений в этой конкретной теме. Он придумал какую нибудь свою там гайку и как бы вот он в ней прям вот самый главный. Можно там спорить, но он в ней главнее всего. Идеология отличается тем, что это не одна гайка, это миллионы гаек. Это я о том, что ты говоришь, что когда руководитель, когда сотрудник приходит, к и спрашивает, как правильно, руководитель не задумываясь отвечает, как правильно. Может быть задумываясь отвечает. Но откуда он знает, как правильно? Чувствует. Другого варианта нет. Это у него, к... него должна быть внутренняя картина. Вот ну, этот локатор он а, а, к какому биосоциуму делал. Это, это все соци социальная вещь. Uh -huh. обезьяна так не умеет, так не умеют делать там, не знаю, львы, там, жирафы. Этому учат или это, это врожденная интуиция. Ну, вот я тебе приведу такой пример. Недавно арестовали такого мужчину, называется Бог Кузя. как бы когда его арестовали, у него нашли 243 миллионов рублей. Это Мощный? вымышленный персонаж? Нет, настоящий совершенно священник в Московском приходе, которого прихожанки объявили богом. И в журналиста назвали его Бог Кузя, Вот как бы он там сделал небольшую свою секту, но он настолько был человек искренний, настолько он как бы хорошо относился к прихожанам, что слава о нем пошла, и люди шли к нему, потому что он делал чудеса. То есть, это не важно, как бы, правильно, неправильно, суть просто в том, что, как бы, что он сделал свою секту, и большая группа людей поверила в него, несла свои деньги, он их не на себя, он давал их на, как бы, на общину. Uh -huh, Итог, uh -huh. когда его арестовали, в тазиках нашли у него, как у губернатора, 240 миллионов рублей при аресте. Это вот как просто, просто пример. Многие учатся годами, Гарвард, там, все дела, а Буххузя вот здесь без образования, без ничего, всего добился. Скажи... Потому что он знал ответы на все вопросы. Вот вопрос. 90 тысяч евро примерно да. стоит обучение в хорошей бизнес-школе. Да. В свое время я учился в одной из них. Ничего из того, что ты говоришь, угу. нам не преподавали. Потому что вас были учили кем быть, вас учили быть идеальными руководителями. То есть ты приходишь, весь такой красивый, ты знаешь, как правильно, думать тебе не надо, ты выполняешь то, что ты делал раньше, то есть то, что делали для тебя, там, твои предки условно. Если ты помнишь хорошо, что они делали, у тебя есть готовые шаблоны. То есть обучение вообще ⁇ это научение новым привычкам. Если ты учишься в детском саду не писать штаны, то как бы то в бизнес-школе ты учишься не делать лажать. правильно, не да. ложать. Да, как там вот, делать так, делать так. То есть это рабочий вариант. Но тут есть нюанс. Если школа западная, это работает во Франции, это работает в Германии, это работает в США, там где соответствующая культура, где никому хорошо. Возьмем не российские о... MBA, но там тоже да. это не учат. Нет, вопрос следующем. MBA – это плохая калька с иностранных школ, к сожалению, учебники перевели научили какое-то количество людей, они зачитывают эти учебники, там ну, может, какие дополнения, но говорить о том, что россияне создали свою школу управления, и она как-то сейчас развивается невозможно. Ну согласись. Нет русской школы управления. Э, ну, на сегодня нет, она была в СССР, сейчас ее нет. Э, где китайская школа управления, где индийская, где японская, она же есть. есть. Мы о ней просто не знаем. Не, У не знаем. Мы э, ну, по... что-то слышали о японской школе управления, Канбанка, Эдзен. Я понимаю, это даже, даже не школа, это то, что иностранцы Инструменты. реализовали там. А потом вернули к нам сюда, как некое достижение. Uh -huh. То есть ведь почти во всех этих вот кайдзентах и так далее, все это вещи, это то, что э, вот после войны Второй мировой американцы, европейцы реализовали на базе японской культуры некие проекты. И потом это вернулось обратно к федбеку. Окей, итак, смотри. Um... Давай тогда вернемся к главным правилам. Вот вы смотрели у руководителя, мы его рассмотрели, да. есть био, есть социо, он да. понимает. Мы сказали, что очень важно быть самооценка, уважение к, другу, да. к самому себе. Но вот он приходит на работу, да. вот он открывает двери своего офиса. Да. Я видел разных руководителей, начиная то, что свиты его встречают у входа, а как, короля. как короля, Шесть видел другого, да, что, мы... что он там поспокойно заходит, и разные экономические эффекты были разные. Но вот основа отношений между руководителем и подчиненным это что? доверие, а, ну, доверие в том числе, но тут важно следующее: мы по биологическим причинам хотим быть хорошими. Угу. Для нас очень важно быть хорошими, ощущать себя хорошим и получать от мира. В отношениях друг с другом? А, ну а по другому не существуем. Мы социальные животные. Угу. То есть для нас как бы невозможно жизнь в одиночестве. Мы живем вместе. Соответственно, начальник это источник оценки, так судья. Он определяет хорошо или плохо. И мы постоянно ищем в подтверждение. нем подтверждение, что мы хорошие. Доклады, отчетность, мы его движение брови ловим, чтобы каким-то образом получить от него, чтобы молодцы. И для многих это намного ценнее, чем деньги. А обычно лучше работать на сразу то вот, Ой, там слушай, вот... ну Макиавелли просто красиво писал. Если Макиавелли был, то папа немский, если он захватил мир, я понимаю, это всего лишь хороший автор, как Суньзи. Это красивая книга, которую можешь цитировать. Но там как раз об этом много говорится, о внимании. То есть ты да. допускаешь, не допускаешь. Опять, это, это, это способы это, управления. Вот согласись, когда ты читаешь книжку, это удобно. Вроде все понятно. Угу, Закопаешь книжку, сделать. а делай чуда. Вот в этом вопрос. То есть начальник приходит, и оно само работает. Вот мы же когда дышим, мы же не питаем. Раз, два, три, четыре. То есть, оно происходит само. У многих из нас власть в крови. Она просто есть. И поэтому вот кто ее раньше открыл? Хорошо, году. есть у тебя особые ключи по открытию таланта начальников, обычных людей? Я так скажу, это ключи поступков. То есть человек проверяет себя в этих вещах в виде теста, простейшего. Он попадает в некую сложную ситуацию. Ну, неважно, какую там оврал на работе, что-то еще. Ведь повышают не просто так. Есть сотрудник, он пришел на работу, работает, а потом вдруг раз-раз-раз пришли с ним 8 человек, это 8 этих нет. Он что, учился в другой школе, у него другое образование? Нет, он просто делал свою работу более ответственно. Он совершал поступки, он делал маленькие шаги, чтобы быть лучше. У -у -у. Он не пытался рассказать всем, как бы он просто свою работу делал хорошо. И у нас, к сожалению, эта проблема. Часто повышают специалиста. И потом тревожного начальника, он просто хороший спец, а тревожного начальника. И вот если ему не дали время вырасти внутри себя после повышения, э, стать начальником. Он ломается и компания теряет и спеца, и руководителя. Слушай, это вот очень интересно, у меня был один кейс. Один руководитель завода говорит, слушай, мне нужно уехать в горы на три месяца, Чем мне делать? Я говорю, ну давай попробуем так, через, ну, когда тебе ехать? Он говорит, через полгода. Я говорю, хорошо, полгода хватит. И мы начали с того, что в определенный момент стали снижать его участие в, в операционном управлении. Понимаю. Через месяц мы поставили стоп-лосы, об этом знал финансовый директор, об этом знал еще один приближенный его руководитель, и он исчез. Мы знали, что все происходит на заводе. И в тот момент, через примерно две недели... Некоторые из тех, кто не был начальниками, проявили себя и взяли на себя ответственность, которые не могли взять назначенные им начальники. Да. Ты говоришь именно об этом? Да, так и есть. То есть человек поступает, он не может. Он просто так хочет сделать то, что он делает, что ему проще вот на всех наорать, там, пойти по головам, но добиться. Это, вот, как бы, не ожидание. А можно я сделаю это именно делание? Вот берешь и делаешь, тебя могут ругать, запрещать, это все равно делаешь. Ты сказал сегодня утром, что очень важный набор такой, как бы кейс, джентльменский набор начальника, неважно женщина это или мужчина, без гендерного аспекта, вот у меня записано три важных вещи. Это доверие, да. вызываемое, выдаваемое, да. вот сейчас давай об этом чуть подробнее, вот второе – это терпение да. и третье – уважение. Раскрой вот эти вот три вот этих вещи, как вот по сути инструменты менеджмента. Значит, первая вещь – начальниками не рождаются, начальниками становятся. Uh -huh. И, соответственно, первый этап становления, когда люди пальцы, когда подчиненные пальцы, и начальник ими управляет не как людьми, а как пальцами. Слишком сильно контролирует, слишком мало доверяет. Он буквально как будто всегда говорит, хочешь сделать хорошо, сделай сам. Вот это вот первый признак недоверия. То есть человек воспринимает другого не как личность, а как механизм. Причем да. плохой инструмент, кривой, неровный. Он его там учит, точит, равняет. А и... человек сам знает? Я не буду с этим спорить. Но смысл просто в том, что у некоторых бизнесменов, предпринимателей бизнес никогда не вырастает выше определенной численности. Угу. Для многих из них комфортно условно, например, пять подчиненных. Вот, чуть-чуть если 6, он кого-то из первых увольняет. Не, Не может быть, по да, потому что для него люди пальцы. Угу. Вот первый тест на взросление руководителя способность воспринимать людей как людей, доверять им, делать ошибки, принимать их как поступки для человека. Это в себе воспитывается. Это, по прием практики. То есть, вот сегодня он палец ты э, разрешаешь ему ошибаться, палец не ошибается, потому что это палец, он делает то, что приказал, а если он делает сам, значит, тебе необходимо смириться с тем, что будут ошибки, буквально всякие, то есть ты, я хочу сказать, тут важно следующее, начальник должен примириться с тем, что все не идеально, то есть он это должен принять и не испытывать боль душевную от того, что другой сделал плохо, ну он же сделал, пусть хоть криво, но сделал, завтра будет лучше, вот нужно согласиться с тем, что это нужно перенести, поэтому приходим ко второму пункту к терпению на секунду да доверие пару недель назад в нашей студии здесь была Екатерина Леонтьева владелица студии стоматологических клиник и она создала некое бирюзовый прообраз своих организаций как она называет ее да. да и получается что она говорит первый год когда я отпускала людей я дома не могла себе найти место я хотела позвонить наорать на ну, вот я выжимала из себя доверие, да. и через боль я да. это приняла, но в, но… в данном случае не было через боль, да. Да. Поэтому… это вот... через усталость. Многие мужчины так принимают через усталость. А, ли, ты усталость делай как да, хочешь, да. а потом смотришь, что получилось, да? Давай. Да, да, Это, кстати, гораздо более частый вариант, чем вот это вот э, тигра в клетке», когда женщина сидит в комнате, не выходит никуда, не <связь> трогает. Это Окей. скорее редкость. Два. Уважение, да? Э, терпение. Э, терпение. То есть вот э, нужно терпеть риск. То есть, риск всегда… Выходишь на улицу, машины, там люди, риск всегда. И поэтому вопрос в следующем, что мы один риск принимаем легко, а другой невозможный. И некоторые руководители очень тревожные люди, они прям сильно беспокоятся, и риск принять не могут. Риск чужой ошибки, их свои ошибки. Вот способность, риск своей и чужой ошибки принять, это как бы признак взросления. Вот возможность отпустить людей, этим доверять, это значит этих целиком и с достоинствами, и с недостатками. Разрешать им делать ошибки ошибки и просто регулировать ее размер, чтобы эта ошибка была не фатальной, чтобы это не было смерть компании, чтобы это было в некоторых пределах, когда остаются эти стоп лосы про которые вы говорили. То есть вот эта вот ситуация. Смотри, 99% свещений начинается с того, что руководитель начинает вытаскивать мордой по обстол всех, кто сделал что-то неправильно. Опять, это не со зла, это традиция. Это называется утренний кофе. То есть, вот как бы участок, коллектив не работает, если не было утреннего вот, трендежа. Потому что ну и шеф должен зарядить людей нее на подвиге. Вот ты или кофе пьешь, и проснуться, и у тебя шеф будет. Вот шеф пришел, у него полно энергии, он всех зарядил, и потекла энергия по коллективу, скажем, бы. и все, если еще не было коротким, внятным, там, на, на полчаса, компания работает нормально, а вот если шеф их мотивирует полдня, а потом они полдня там что-то делают, компания простаивает, то есть работники mm -hmm. стоят, ждут, когда будет, когда будет указание, Указаний нет как бы, работаем, да, да, ждем. Окей. Okay. Уважение. А, вот тут уважение вот такое. Это вопрос уважения к самому себе. Mm -hmm. то есть, к сожалению, многие начальники себя стесняются, себя не принимают, как, как красивые женщины, многие почему-то думают, что они некрасивые. Так и начальники многие очень, как красивые женщины, себя не принимают, другие им завидуют. Там восхищается, пишут всякие там хвалебные слова, а сам начальник, боже мой, я такой урод, я такой дебил, это здесь сделал неправильно, это сделал не туда, это не сюда. И живет вечно в этом чувстве неприятия себя. низкие самооценки. Ой, я вот это слово не люблю. Смысл просто в том, что он условно, вслух сам себе говорит, что он плохой. То есть он, как бы, вместо того, чтобы признать, что у него есть успехи. Этим надо без вашего. на хорошую секретарь, да. чтобы она ему говорила, что все хорошо. А Хороший вариант ⁇ партнер. Вот, тандем. А, да, тандем. То есть самая надежная управленческая единица ⁇ тандем. Тандем вот, есть, не значит, что должен быть зам директор. Это может быть кто угодно. Вот, в про, просто человек, с которым... Давайте я скажу такую важную вещь. Чем тандем отличается, допустим, от брака, от партнерства? Угу. А, мы привыкли людей прощать. Наша традиция такая, вот есть какая-то обида, мы ну, я кого-то простил. Но если ты кого-то простил, значит ты кого-то судил а потом принял решение простил и соответственно ты потом можешь э, в, следующий, в следующий инцидент ты можешь наказать сразу за обе вещи и за прощение и за что ты что-то не забыл то есть вот э, в, обычной, в обычной жизни мы всех прощаем это очень плохо это значит что мы помним обиды мы их накапливаем и мы можем быть очень жестоки в конце э, в тандеме происходит амнезия обид не вопрос что люди не злятся не ругаются в тандеме проблема забывается точнее Оценка ее. Есть какая-то трудность. Ее ты решаешь. Когда она возникает, могут быть обвинения, скандалы, конфликты, но проходит время, бывает следующее утро, приходят и начинают новый день, как будто они вчера не говорили друг другу, что ты козел. То есть вот амнезия оценок. Это ценнейший навык тандема. То есть, когда руководитель не помнит зла, вот он не говорит другому, что неправильно поступил, не то сделал, они вместе в чем-то виноваты. Это управленческий процесс. Но вот забыть, не простить другого, а забыть. Просто исправить проблему и идти дальше, это и есть как будто, сила вот этого тандемного управления, потому что э, руководителям приходится постоянно обсуждать сложные вещи, возникают постоянные конфликты, споры из-за денег, из-за людей, из-за правильных решений, ну куча всего. То есть, и вот способность сохранять э, отношения и говорить друг с другом, при этом не вынося оценок, либо забывая эти оценки, позволяет этой паре функционировать долгие годы. То есть руководитель, будучи одиноким, имеет огромную проблему, у него как бы мысли есть в голове, но они часто оживают и становятся вечными, когда он их высказывает. Ему важно с кем-то это обсудить, с другом, с партнером, с кем-то еще. Приходишь к психологу, психолог не понимает. Ты знаешь, я вот помимо всего прочего, занимаюсь ну, как бы коуч и работаю как раз с руководителями. И для многих из них они слушай, давай, давай просто я тебе расскажу, что меня волнует сейчас. Да, вот выслушай меня. И это 90% запроса высочайшего уровня руководителя. У нас вообще в стране никто не хочет никого слушать. Мы сейчас платим деньги, чтобы нас слушали. То есть это огромный дефицит. Поэтому тандем, повторюсь еще раз, это способность говорить по-настоящему откровенно. По-настоящему волнующие проблемы, вот, которые прям вот по чесноку, про бабки, про власть, про, там, про бандитов, про кого угодно. Те, кто этого не имеют, как будто кипящий котел в котором количество отравы все возрастает и в конце концов да всего. да да да у него бы крышка в конце концов срывает и поэтому вот если говорить про бизнес про развитие самое лучшее ваше развитие будет тогда, когда вы поймете, кто в вашей компании ваш член тандема. Угу. Это может быть неявно, это может быть просто по факту. В котором не которому нельзя. вы доверяете. Да, да, да. Как я тебе говорил, время пройдет незаметно, осталось так 5 минут. Да, расскажи мне буквально несколько слов. Ты говорил о том, что ты читаешь предметные курсы в разных наших да. московских университетах, вузах, и там ты говоришь о некой личной энергии, о том, что все в человеке, в руководителе есть внутренний него самом важно раскрыть это как человек с фонариком ходящим по поляне что это значит о чем ты чему ты учишь значит я считаю что как бы ты правильно сказал на тему того что все внутри чтобы это принять и понять нужно осознать где твоя самая энергия Обычно, когда банально не прозвучит, она находится в той зоне, которая бессознательная, несознаваемая часть. Угу. Рацию просто ее займёт, как кредит в банке. То есть, как вот бы наша рациональная занимает каждый день… Но энергии бесконечное количество, да. в принципе? Да. Мы же живем. То есть, пока мы живы, энергии вагон. То есть, ты просто не умеешь ей пользоваться. Да, грубо говоря, тебе дверь закрывают. То есть, угу. если ты поступаешь неправильно, твой собственный мозг закрывает тебе двери перерубает трубильник и говорит, адиос наступает депрессия наступает там как бы кризис личности хочешь по врачам можно дверь открыть сварку дайте мы это как бы чтобы можно было, снова заработало все в этом проблема и выздоровление наступает тогда когда ты находишь новую дверь потому что дверей тоже бесконечное количество uh -huh. мы обычно ловимся в одни которые нам уже раньше были известны вот мы же тут бали uh -huh. тут было нормально мы в них стучимся и поэтому все. хайвы по проторенной да, дороге да, да, да. А она уже заросла там камнями завалила бесполезно Дай буквально какой-нибудь инструмент простой возобновления Энергии руководителю. Правильный отдых, но это не отпуск. То есть, вот начальнику нужно найти среду, которая его отдыхает. То есть, самая ценная вещь с точки зрения долгого управления это понимать, что вас на самом деле отдыхает. Одних отдыхает вода, других воздух свежий. Охота, других, Бывает не поход, а одиночество. Вот поехал ты куда-нибудь, там в отпуск, в горы, еще что-нибудь. Там устал, как собака, то есть лазил по горам все. Но приехал довольный, сил полно. Что из этого тебе отдохнуло? Ты можешь пойти в спортзал и там ухайдокаться по самой главной. Да, не отдохнешь. Да. Поэтому часто отдыхаешь, потому что людей других нет. Часто хватает одиночества, чтобы отдохнуть. То есть, есть разные формы, нужно это понять. Вот когда ты знаешь, и ты вернулся с какого-то места или там какого-то действия отдохнувшим, нужно проанализировать это и выделить, что ты там такого делал, что ты почувствовал отдых. И потом именно это воспроизводить, угу. то есть, находить время на то, чтобы тебя это отдыхало. Опять же, услышать себя. Да? Да. Угу. Но единственное, я умоляю, не занимайтесь осознанностью. Вот, вот, вот, чтобы все это Слишком много информации. То есть вы вас завалили данными, но они будут непродуктивными, и вы как бы вы не получите результата. Будьте проще. То есть не надо все сразу пробовать. Э, жизнь, да, бесконечность в плане познания. Начальнику нужно сохранить радость от начальствования. Ее нужно почувствовать. И поэтому, вот, как бы, когда ты умеешь отдохнуть, восстановиться, для тебя командовать, естественно. Это как дышать. Давай в оставшуюся буквально там минуту подведем очень краткий итог. Итак, я буду говорить, ты мне дополняй. Начальниками становятся. Да. В целом, в принципе, каждую из нас есть ген да. начальства, да. не да. я. Ген да. начальствования проявляется с детства. Да. Если в принципе тебя не душили родители, не гнобили, да. и даже если это было, он все равно может проявиться. Так и есть. Начальствование проявляется в сложной ситуации, когда человек берет на себя ответственность, да. Вот вроде сидит другой и он говорит, нет, пойдемте делать будем так. И вот это и есть настоящий природный начальник, для которого начальствование является неотъемлемой частью жизни, как воздух. 5 биосоставляющих начальника, 5 это социо, царит, да. которые уже надо немного понимать. Есть такая книга, называется «Российский руководитель гений». Там об этом подробно написано. Да, да. Но мы сейчас не просто пробежимся. Да. Картинка, беззащитность, выносливость. Э, выносливость, управлять звуком, эмоциями да. – это естественные, природные наши да. качества. Пять социальных слова. Э, пифа и, и сказки, идеология да, и власть компетентность, и власть компетентность. Да, На да. это все мы накладываем доверие, терпение, уважение к самому себе да. и умение человеку найти тандем, где он может отдохнуть. Да. Спасибо тебе большое, было очень интересно. Андрей Ващенко. Да, эксперт по начальникам. А мы с вами увидимся. Буквально не поверите. Завтра, потому что у меня внезапно возник новый эфир и завтра будет очень интересный эфир, а обычный наш эфир будет по средам. Пока с вами был Роман Дусенко, бизнес-завтрак на радио Медиаметрикс.